Добрейший вечерочек. В очередной раз у нас будет рецепт. Мы в этот раз решили попробовать приготовить крабовый. какой крабовый вообще? Кальмаровый. Это Кальмарвый. один из самых быстрых рецептов, что мы нашли вообще в интернете. И... Малый ингредиентам, в принципе, да. вообще да. достаточно да. просто ага. приготовлений. Это чего? Ага. А. Mm -hmm. Хватит. Короче, классный салат к новогоднему столу. Наверное. Мы да. еще не пробовали. Мы вообще ни разу не готовили крабовый салат, это будет наши первые попытки. И, в принципе, все, что из ингредиентов нам понадобится, это репчатый лук, майонез, кальмары. Не удивляйтесь, почему они лежат в контейнере, мы их просто разморозили, они у нас лежали в холодильнике. Да, мы прочитали, то, что их нужно размораживать естественным способом, чтобы они сами оттаили. Да. Ну и, короче, нам еще понадобятся яйца. Но у нас где-то полкилограмма кальмаров. На это мы будем брать 4 яйца, и сейчас их поставим вариться. Uh -huh. Ингредиентов, конечно, вообще, запутаешься. Я смотрим. когда спросила у мамы, у путного человека, который хоть нас в жизни это, наверное, готовил кальмаровый салат, говорит, что, в принципе, это вкусно. И она такая, М -м, а что вы спрашивали? Я думала, вы Новый год хотите. А нет, мы хотим просто mm -hmm. вечером сделать кальмаровый А нет, мы хотим, мы хотим порепетировать чутко. Сейчас мы еще посолим на всякий случай. Может быть, пять сварим. Зачем солят яйца? В надежде, что они не треснут. Ты знаешь, ты, типа... Ты, ты думаешь, ты Лучше помогает? так, чем никак, не знаю. Если это как-то помогает кальцию там схватиться, может быть, не знаю. Но я типа, я солю, мне не жалко. Можешь пафосно кинуть штуку для... Которая... Типа, как она называется? Показывает, насколько сварены яйца. Помнишь, как она называется? Яйцемер. Я в шутку сказала, а нет, он просто мне для яйца. Скажи, как выглядит, хоть. И со временем варенье вот эта штучка будет береть. Ну, вы сейчас увидите. Угу. Все, все шло именно к этому. Если, кстати, у вас есть такая штука, и вы хотите пользоваться, О. главное не остужать ее в воде и оставить ее оставить Почему пузыри за яйца идут? О, Главное оставить его потом остывать. То есть не, не споласкивать, не засунуть в холодильник, чтобы оно остыло, потому что ну, будет кипяток. Остыть, естественным путем. Вон оно уже начало белеть немножко краем. Вон вижу. Здорово, вода холодная. А ты посмотри, реально сбоку Да ничего там тебе кажется. Там вода холодная. Посмотрят на камере. Там реально белая. Иди, правда, смотри. Вон, смотри, белая с этого боку. Такой же, как и было, да? Так, все манипуляции с кальмарами. Выполнять будет Алексей Андреевич, потому что я ненавижу все, что воняет рыбой. Как бы смешно это не звучало. Я даже не знаю, какую миску взять. Да, наверное, так будет мало всего, что можно большую не брать, да? Поэтому нам нужно сейчас проверить, мы не знаем, очищены или нет. Мы выкинули покупку. Думаю, сейчас я полезу в помоев а там... Короче, если он не очищенный, его нужно очистить от кожицы, нужно вывернуть его наружу, сейчас покажем, как вынуть оттуда их пластиковый хребет. Mm -hmm. Не знаю, как его назвать. И потом варить. Мы будем варить по горячему способу, это то есть вода закипает. Мы кладем горячую воду, соответственно, кипение перестает кипеть. Mm -hmm. И как оно снова закипает, мы выключаем. Сколько варить? Одну-две минуты. Я только что сказала. Ты кладешь в кипящую воду. Нет, а очищать их надо что-то чайником, кипятком, на них поливаешь, да, но снимаешь мы кожу. Очищение. Сейчас я достанусь из моему упаковку. Да. Не да нет. Ну, короче, вот такая вот история. Сейчас будем пробовать. Надеюсь, на что-то получится. Мы все дружно не отравимся. И вот вопрос. А мы реально есть упаковка? А, здесь пацанки Ну, Серьезно, мы, ведь полезло. Лешины умелки. Назовем эту готовку так. А сразу бы кипятком заливал, и варить бы не надо было. Меня смущает вот это пузырящееся яйцо. Так должно быть вообще. Так, попытки понять, он или нет, мне кажется. По-моему, там нет ничего. Ну ты залезь туда прям рукой. А вот не, вот. Что-то какая-то хера. Приди на тут как будто пластик. Ты пойди сюда. Нифига себе. Что, и, да. Мы прям да. как будто пластиковый, реально. У тебя в жизни кальмар купили. Смотри. Видишь, как дребеденька? Вообще, это, конечно, не первый раз. Мы как-то ведь готовили что-то с кальмаром на Новый год. Но я не помню, что мы вообще делали как это было. Как будто реально полоснулась какая Опалдеть. 25 лет увидел первый раз кальмара. Мы готовили, помнишь? Ну, такой не было, что я не помню. Мы, по-моему, колечки покупали кальмара. Можно? Прости, Сын в гости пришел. В семь семейств. Еще крыс тут не хватало. Ты меня тоже обрежишь? Сам облизался Ну и короче, мы как-то покупали <связать> Вообще надо вывернуть и вынуть оттуда весь вот этот вот хрень Там должна быть внутри еще пленочка Если она есть, ее нужно снять Фу, как это мерзко выглядит Это вот это она Пленочка? Наверное. Вот, если какая-то есть, ее нужно снять Куда тебе? Или коту отдать? Не надо Ой, какой он Да ты прям сюда да, укладывай. Дай нож. за он не чищенный, да? Внутри, может быть, и нет. Как говорят, что в принципе с этой штукой тоже варить можно, но без нее мясо получается немного нежнее. Тихо, без пленочки внутри. Ты хочешь отрезать? что такое? Да Я не знаю. Вот эту вот белую хрень вырежем. Ты прямо что-то белую штуковинку и все. Вот. Спасибо. Брызнул у меня. Там есть еще что-то? Ты не знаю, не вижу. Да. Все нормально, оставляй. Стоп! А, ну да, может, туда тоже. Пахнет рыбой, по крайней мере. Это уже хорошо. Там тоже такая пластиковая хрень. Прям пластиковое? Угу. Л -л -л -л -л -л. Посмотри на тихо. Ты потом задолбаешься увеличивать его милое классное лицо. Можем высушить и сделать что-нибудь, поделку, вот, максимум в садик. Так, достаешь какие-то кишочки, да? Ну да, все внутренности просто. Не ну, надо! Почему? Не ну, надо! Чего? Не надо! Чего? Не надо его расчехлять. Что ты делаешь? Вот, там еще. А, это хвост. Прикинь. А как это, да, его не расчехлять-то? это хвост? Вот он жесткий. То есть, надо, получается, нам... По хребту прям вот так вот прорезать. Знаешь, что нам в комментариях скажут, а вы не могли посмотреть, как кальмаров чистят А там сначала? не написано нифига. Ну про хвост, кстати, я реально не видела. Может быть, это едят, но что-то как-то ну, нет. какой-то хрящ Отрезаем, И это убираем обратно. А ты там не был хвоста разве? Там тоже был хвост, разве? Мне кажется, лучше на камеру готовить то, что мы уже готовили, а не пиробовать первый раз в жизни. А Хотя, это выглядит смешнее, наверное. Тувер там есть такая штука. Ой! Это самый вкусный. На тебя фурутик, да? Отвали! Кстати, правда, мы прочитали, наверное, несколько статей, как правильно чистить, как варить кальмар. Мы ни в одном не видели про хвост. Знаешь, ну, у меня вот эти есть хрящи. Максим сказал тоже, кстати, будет про мою помнишь? Я помню. Я Надо ему, может, показать? чтобы он точно есть, да, не стал? Ты уже на опыте, я смотрю. Знаешь, сколько этих кальмаров перечистил? Два. Э -э -э. Что за щупальцы? Я не знаю, что это за это. Качелики, блин. э э, -э нем. Решила Решил их убрать, да? Да. Знаешь, это кальмар, ты его поставишь, у него будут ножки. Он такой тыг тык тык тык тык -ты -ты -ты". У него даже ротик появился уже ну что ты Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Ааа Блин, придурки, да? Так, яйца закипели А, вон, кстати, эта штучка побелела Дааа, вкусно пахнет Да, ну не мучай, ты кальмар. Да, все, готов. Можно есть. Ух. Ух, он ты можешь покинуть эту территорию, пожалуйста? А мы что сделали-то? А? Боит а -а -а. такие какие Ставим воду. Сейчас она немножко подогреется, добавим и... Не знаю, перцу будем добавлять не будем. И как закипить, добавим прямая. А сейчас, пока у нас есть время, сейчас еще минут две поварятся яйца. А я начну резать лук. Угу. Яйцо, кстати, уже Оно все, да, левая. Ой, где ты? Я бегу за тобою. Разливаюсь, мечтаю. <сёк> растворяюсь ночи. Не молчи. Только зелень оставляй, не надо мне вот эти вот, вот убираю. Вообще убирай. Да, он ты, боли луку не хватит, ты ее вон уже. Я ее мелко нарежу. Так, я сейчас сначала отрежу то, что тут какое-то не первой свежесть, то, что не нравится, как выглядит, и после помою. Ой, как летом-то запахло! Сколько он скрипит, слышишь? Угу. Прям запахи там. Занюхни. Вообще есть еще много вариаций там из пекинской капусты и всякие разные, но мы решили начать травить свой организм с простого, с классического. Правильно? Да. Я вот это сейчас нарежу, я пока больше не буду. Ну вот с этим еще так и быть. Уговорили. Тихо даже не бежит еще от завтрака лука. ай ай ай ай ай ай Куда полезли? Мне кажется, он голову свернет очень скоро. Мне аж глаза от этого лука за это вылезли. За, за это вылезли. За это вылезли. Обалдеть. Все, я пока думаю, я не, не, не буду. Ну, получилось. Там грамм 20. Ну прям. Даже меньше. Чё, как мало? Вся не резать? Я не знаю, не будет ли его много, я за это больше переживаю. Поэтому я предлагаю сейчас почистить яйца, выпотрошить туда яйца, нарезать кальмара. Если мы перемещаем и видим, что мало, лучше нарезать, чем мы его накидаем много и будет не вкусно. Да. Справляем пакетик Обязательно проглаживаем Без этого не получится Яйца почистить Утюг принести? Обязательно Берем 3 яичка бит да. <свят> так наш погибшее яйцо и затухшее вот затухшая <свят> вода короче закипела а мне что опять это все руками брать я не буду <свят> <Махин>. <свят> давай Мамамам. не надо вываливать а почему не кипит почему не кипит что прям брулило? да не надо да кипит, уже все, успокойся. Ай. Аллах, бабах. Делаем логические движения. А я сейчас нарежу еще немножко лучка, потому что мы помешали с яйцами. Нам показалось, что немножко маловато. сейчас добавится кальмары, будет не чувствоваться, может быть. Отлично, да, Фехично, да, да. Закипели наши кальмары. Леша уже подготовил тарелочку, щипчики. Сейчас он их вынет. Надеюсь, они не развалится. Все будет прекрасно и хорошо. Они у нас не похожи, надеюсь, на резину. Ой, как пахнет креветками! Правда? Угу. Теперь один в один. Так, теперь выискиваем, вылавливаем. а они прям мягкие, ты едешь Произошло какое-то чудо, Александра Владимировна сама изъявила такую, как синициативничала, короче, вот, и решила нарезать кальмара. Ну, говорю, он уже не вар... ни... склизкий, не противный, можно его нарезать. Что там нашла? Пластмассу. Вообще, я не знаю, как правильно резать кальмары, как и в принципе все, что связано с кальмарами. Я решила нарезать на полосочки. Наверное, это не знаю. На такие вот примерно. У нас просто здесь есть куски хвоста, и его по-другому даже не получится нарезать. Я их сейчас соберу и один кусок. Кинем вот эту живность когда-то плавала в море или в океане. Ты что ты так не убираешь, когда вот эта курица когда-то бегала? Нет, ну ты просто понимаешь, вот это непонятное. Без рук, без ног, без повников, без башки, по сути. Как-то там что-то передвигалось, существовало. Да. Офигеть. А теперь она лежит, Непонятная какая-то это. Загогулина. А теперь я ее съем. А -а -а такой мягенький получился он прям не жесткий вроде как не резиновый такой прям. Еще раз. сейчас хочешь попробовать ну нет я подожду прям, когда он полностью остынет сейчас мы а он не горячий уже ну просто в холодильник поставим я чуть попозже заправим его. сразу или не будем не сразу мы кстати вот Последние дни, когда начали готовить по рецептам из интернета, начали сталкиваться с такой проблемой, что ты берешь то количество, которое там указано, и что ты, ну, чего-то мало, чего-то много. Вообще угу. непонятно. Вроде берешь те же самые продукты по плюс-минус тем же граммовкам, Даже вот мы заходим в один рецепт, три кальмара. Нет, там было написано 4 кальмара и 4 яйца. 3 кальмара, три яйца. Ну, не суп. Четыре кальмара, четыре яйца. А у нас было... А, там было написано не 3 кальмара, а там было написано 600 грамм кальмаров и 4 яйца. я тебе про другое говорю! А -а -а. Там было написано в одном рецепте, в первом в котором мы нашли, 3 кальмара три 3 яйца. И ты сидишь, а ты думаешь, в смысле 3 кальмара? А сколько они весят? А какие они? А маленькие? они а не большие? И в итоге мы полезли искать другие рецепты, чтобы, блин, найти в граммовках, чтобы можно было ну, сотворить что-то похожее. И вот я сейчас понимаю, что вот мы взяли 500 грамм, а там было написано 600, и 4 яиц на самом деле мало. Лук как-то я не знаю, и вообще там сколько не написано, просто написано лук. Какие загогульки получились. Угу. Дык, дык, дык. Ты издеваешься? Ни соленый, ни хрена. Все. Готов. Я не знаю, сколько всего общей сложности у нас заняло это времени. Минут двадцать. Да, наверное, полчаса идет минус сорок пять. Да ну, это мы сидели, ждали, пока сварится. Именно прям готовки-готовки это заняло минут двадцать. Но если бы мы изначально поставили в воду кипятиться и вариться яйца, то там бы гораздо быстрее это все получилось. Мы это делали на видос, поэтому... Нет. И мы это делали первый раз. Не нет, надо яиц, однозначно. Смотри. Надо, надо. Видишь? Ну мало, мало яиц. Ну бахнет ну ладно, так и быть уговорила. Ну и получилось как-то так. Угу. Отлично, замечательно, превосходно. Ты у меня самая большая молодец. Заправить? Может быть вы с Максимом сейчас съедите? Не-не-не. Ну, даже вкусно? не пахнет. Я знаю. Можешь попробовать даже а сама? Не буду. Ха -ха. Вот такая красота. Очень быстро, очень вкусно. Наверное, надеюсь. Узнаем <laughs> да. минут через 20. А вам спасибо большое за просмотр. Обязательно готовьте вместе. Скидывайте нам, что нам еще интересного приготовить. Что, может быть, вы хотели посмотреть именно от нас. Ой, у меня глаза закрываются. Они вообще в сон уже хотят. Вот. Это от лук. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И еще раз вот спасибо большое за просмотр. Внизу все ссылочки там и на инстаграм, и на помощь каналу. И всем пока-пока. Чао. Глаз спит.